6 часов 2 минуты ориентировочно раздался хлопок беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота значит во дворе штаба флота собственно произошел взрыв погибших нет 6 человек пострадало двоих средней степени тяжести раны у остальных легкие вся помощь необходимая оказана работают правоохранительные органы соответственно для соображений безопасности все мероприятия, которые были сегодня публичные и запланированы в Севастополе, отменены. Ну, что, соответственно, единственная сейчас правильная тактика, чтобы, соответственно, обеспечить безопасность людей. соответственно. Сейчас проведем оперативный штаб, ну, будем э, принимать все необходимые меры. Поводов для паники никакой нет, все под контролем. Соответственно, все правоохранительные органы мобилизованы, все силовые органы мобилизованы. Соответственно, о причинах там, и деталях потом уже сообщат соответствующие компетентные органы. Понятно, что сейчас полная э, мобилизация всех ответственных служб. Она и так была, естественно, перед э, днем флота. Понимали, что товарищи э, из Украрейха, захотят испортить нам праздник, в общем, поводов для беспокойства нет. Единственное, что просьба жителям, соответственно, ну, максимально оставаться дома и не находиться в местах общественных по максимуму, значит, соответственно, вот, не сосредотачиваться. Вот. И это единственная сейчас рекомендация. По поводу мер безопасности, конечно, на этот период, скорее всего, сейчас на штабе АТК, который будет проведен, примем решение по повышению уровня антитеррористической безопасности. В принципе смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом день, Черном... день военно-морского флота, его бесспорно Отметят. Единственное, что не будет массовых мероприятий. Мы сейчас, конечно же, у нас сегодня еще спортивное было мероприятие, запланировано, соревнования по хайдайвингу. Их, скорее всего, перенесем на день, может быть, на два. А вот Других каких-то дополнительных мероприятий или там переносов на официальное празднования не предполагается. Сейчас все заняты необходимой работой. Черноморский флот и, соответственно, все компетентные органы.